Доброе время суток, дорогие друзья. Сегодня расскажу как сделать, чтобы быстро был у вас работал интернет. Если вы показывают 4G, а тупит как ну не знаю кто может быть скорее всего у вас грязный компьютер или просто-напросто не почищен кэш в браузере. Браузеры это ну, очень много выковыряетесь и мало кто знает как его чистить тянется долго-долго-долго-долго-долго может быть у вас и там тоннами килограммами все вашего цифрового мусора и не каждого утилита чистит ваши браузеры есть только две самые лучшие которые чистят которые я пользуюсь уже какое-то иное время потому что так и просто подобрал и ну и под себя сделал поехали я пользуюсь браузерами ну яндекс он не сильный ну, как бы страде так да, то же самое там что-то новенькое уже появилась их скриншоты делать все остальное ну я им только серьезно так просто кино посмотреть там что-нибудь такое проглянуть там, так нет Сильно не пользуюсь, не скачиваю. Скачиваю, но ну, редко очень. Мне он не нравится. А, стоит только из-за того, что а, здесь самый хороший, модный путевый переводчик. Все, все, что могу с ним сказать. А остальное он древое. Хоть и пишут, что он слишком модный. А, вот смотрим. Король так настройки история и смотрим историю истории ну я практически уже почистил очищаем делаем галочки за все время и удаляем все он у вас рабочий быстро и можно дальше уже работать и у вас тоже самое быстро будет смотреть зависит как от скорости работать вот так отключаем firefox ну здесь уже отдельная тема firefox это это, это браузер тот который путвый нормальный красивый прям идеальный для работы под себя его сделать все остальное то же самое здесь можно почистить настройки превратности здесь вот меня 0 и удалить историю все реально то же самое прям мне он больше нравится почему здесь очень много стоит можно поставить фильтров от защиты вот например вот от instagram facebook ну и как видите вот все что здесь можно я могу защитить себе от слежения так как они посылают всякие запросы от вас слежки все остальное здесь можно сделать все вы можете пользоваться вот 89 chrome все остальное это будет вас показывает это все неважно для вас но для меня это очень хорошо слежение то же самое и переводчик довольно неплохой уже видите новый переводчик пришел хорошо прям Класс вот то что здесь антивирусник свой стоит приложение так как у меня я пользуюсь только касперским больше по крайней мере он больше мне устраивает чем вот эти вся порнография которая есть вот это firefox water water Fox. идеальная машина машина для того чтобы пользоваться работать и заниматься ну всем что можно он вас закроет и не будет показывать ваш компьютер инструменты и все остальное защищенный режим то же самое здесь настройки логин это все остальное но и превратность здесь можете включать превратность какую вас чтобы никто ничего не видел здесь надо читать читать читать читать и ну прям если view под себя делает это самое идеальное браузер идеальный браузер будет чисто для вас можете все сделать прям не знаю но мне он больше нравится сам по себе прикольный словари то же самое есть настройки языки тоже же самое по лагине, но и темы там много-много-много-много что можно хорошее сделать в принципе это все фильтры вот один фильтр вот второй фильтр вот третий фильтр настройки расширения видите даже что-то пошло новое уже хорошо вот. вот он универсальный еще один фильтр ну по крайней мере защищенный браузер В принципе как то так можно ну, в принципе можно сделать все что под себя но в яндексе вы ничего не сможете сделать никак ничего не настроить настроить галочки поставил а режим там все остальное ну мне он более не нравится может тот и для себя но для меня он как-то не то, не судьим не судьим нравится вот этот быстродействующий и прям как-то мне он нравится то что он сам по себе работает по рыхлому без всяких вопросов как видите это Waterfox только так пользуется. Он полностью такой модный, закрытый. Прям реально хорошая машина. С ним можно все делать. Вот. Ну, это совсем другая история. Ну, в принципе, по поводу оперы и всех этих браузеров я сильно не пытался и не пытаюсь с ними пользоваться у меня вот есть два они проверенные времени еще раз говорю они у меня все находятся в d вот они ну это не d и F Так, сейчас я буду вам показывать как делать вот показывать буду как чистить но так как у меня портативки стоять очень куча их много прям у меня где-то я самых сделал где-то скачал вот половина ну, вам маленько скинул ну все равно так вот он у меня яндекс не раскиданы нигде нигде только в одном месте он у меня ну и firefox так что там у меня там еще вот он waterfox вот он тоже самое ну и firefox вот он же самое вот они у меня здесь только все находятся а у вас они все находятся или в этой системе как видите у меня только две или три программы только здесь находится все. все остальное система также 86 ну, офис портотип на еще ну слишком большой и мало работает вот в принципе и... в принципе у меня, как видите у меня всего он занимает ерунда это вся система она только работает у меня вот я почему говорю то что быстро действие было всегда прикольное и нормальное я добиваюсь того что можно вот я работал сегодня с фаерфоксом например и Waterfox. вот Waterfox здесь папка, как видите. вы ну, можете удалить, она вам не мешает. Uh, Mozilla Firefox. Ну вот здесь целая куча у меня. Вот это все можно удалять. А, кстати, если у вас не портативки, значит вы не удаляйте, а то удалите все, то вас потом больше ничего показывать не будет все ваши. При кончится быстро. Так как у меня как видите портативки, они вот здесь только болтаются у меня. Вот это вот этого чистить. Это все ваш мусоросборник. Это вес весь весь весь весь но кто знает тут может убрать кто не знает лучше не влезть так вот это не нужно вот и камни сейчас записывает этот убираем Мозилы. Ага, это у меня работает Вот Fox. Фокс. Ну, в принципе, все. У меня почищен Удаляем, очищаем. Все. Теперь наша браузер работает от до они мать но работает то же самое в принципе все можете пользоваться заниматься и делать а, в принципе ну для этого да если вы конечно это не знаете для этого есть программы а, есть две программы я вам говорил на программа она сейчас вот она она все пытаются скачивать клядь, вот этот вот клеонер а, про профессионально но них много очень много но немного от а три самых крутых самых матерых, это бизнес и техника профессионал это так для заманухи а те, которые вот, технические, в нем очень много. А вот в бизнесе, в бизнес, ну можете не брать. Вот это самое если будете скачивать, скачиваете технику. Домашняя техническая. Вот. В нем очень много. Все, что можно сделать. Это у вас такого этого нету. Что здесь есть? Вот. Windows. В Windows. Тут только можете... но ну, если вы не пользуетесь, вот этого вам не нужно, зачем это нам надо? Так, кэш из ну, не надо. Так, ну, здесь можете вот так кэш и отчет просто удалять. Поставили. Делаем анализ. Везде все. И всюду. И он более интересней и более тщательный чистит то что если будете скачивать всегда скачивайте вот эту вот всю систему вот так как он меня пошустрее делает ну и он мне практически чистый это довольно распространен нормальный утилит так что нам еще надо вот это самое обалденное и прикольное я вот начал уже три месяца с ней пользоваться как бы я слышал но я не пользовался по крайней мере но она мне более она стала более продвинуты и намного лучше чистит мусор Весь. не имею свойства я имею в виду браузер а чисто чистит После дам, но и удалять не буду ничего так как не надо ну вот включили посмотрим и смотрим как она у нас работает вот. и это вам не каждый покажет и не кажется сделать что вы можете удалить что ли может удалить на это естественно это уже не к вам он глубочайше чистится так ну в принципе все медленно и уверенно все рассказал можете чистить пользоваться ну и не можете зовите меня пока